Сегодня мы находимся в жилом комплексе Парадайс. и будет видео на телефон, потому что с камерой какая-то проблема, но я думаю, что я справлюсь и расскажу вам все прелести этого комплекса и где мы вообще находимся. Ровно перед нами вот здесь расположился сам ПГТ Сириус. Я думаю, что если мы чуть-чуть сместимся, то мы увидим с вами Ледовый дворец Большой. Сейчас я вот так вот увеличу. Вот так вот на самом деле человеческий глаз это все видит. Здесь же чуть левее от него должен расположиться Сириус, но его видно только крышу Оптийский огонь. Вот. И мы находимся с вами напротив него, вот в таком вот замечательном комплексе, который называется Парадайс. Трехэтажные вот такие дома. Раз, два, три, четыре, та еще строящаяся очередь и, как вы понимаете, жемчужина всего является достаточно большой бассейн Пользоваться которым могут только жильцы Плюс еще есть вот такой вот навес И действительно вот в таком вот клубном формате домов очень комфортно жить Потому что не много соседей и есть вся инфраструктура для того, чтобы отсюда не выходить При этом мы находимся с вами напротив инфраструктуры Которая на сегодняшний день активно наполняется самым Сириусом то есть там будет проходить и все гастрономические какие-то штуки, и ивенты, и форумы, и спортивные мероприятия, и все-все-все находится ровно напротив в Сириусе. На самом деле есть информация, что и эту территорию тоже у нас займет Сириус, но, как говорится, поживем-увидим. А большой еще плюс, например, вот много кто из подписчиков, вообще из клиентов, которые обращаются, хотят вот купить квартиру в Сириусе. Там, может быть, оказаться шумнее. Здесь все-таки тишина и спокойствие. При этом ехать до него здесь 5 минут. Вот я сам приехал вот на том вот красавчике. Вот он, он стоит, вот он в Сочи Без всяких проблем И если вы, например, будете пользоваться Эту квартиру для отдыха, то вам тоже Не нужна будет машина, потому что здесь Во-первых, есть автобус, который вас довезет До всей инфраструктуры Во-вторых, вы можете воспользоваться мопедом И точно так же двигаться, либо электросамокатом Это вообще а, Самое лучшее, наверное, что может произойти Потому что на него не нужны права Ну да ладно, я вообще приехал сюда для того, чтобы показать вам Что у нас здесь есть квартира на ислудивном праве продажи Поэтому если вы, например, риэлтор из города Сочи или у вас может быть есть клиент который хочет приобрести парадайз то у нас здесь есть предложение и мы готовы построить или если вы человек который также интересуется парадайзом вам нравится вот такой курортный формат и вы понимаете что ваши детишки тоже будут вот так вот прыгать в этот огромный бассейн и вы будете вместе с ними вот так же плавать как ребята то welcome, пожалуйста мы с вами находимся, как вы уже поняли, на эксплуатируемой кровле, и отсюда действительно очень круто встречать закаты, потому что солнце садится ровно вот здесь. И плюс еще можно бинокль поставить и смотреть за самолетами. Вот сейчас, например, один взлетает, и очень круто. При этом место-то не шумное, но видно все. Если вы обратите внимание, вот эта вся полоса, это все море, и оно окружает вас со всех сторон. И вы находитесь в непосредственной близости до всей инфраструктуры. Здесь у нас Сириус, вот тут центр Адлера, здесь аэропорт, а вон там Красная Поляна. А здесь еще у соседа дом, наверное, миллионов на 500, вот этот вот. Там прям огромная территория Ну да ладно В общем, господа, я хочу показать вам здесь студию небольшую Которая подойдет либо для отдыха, либо для ПМЖ небольшой пары Либо для сдачи И она действительно крутая и красивая Поэтому пойдемте посмотрим По инфраструктуре именно самого комплекса, я думаю, вам рассказал Еще раз напомню Закрытая территория, трехэтажные дома Детская площадка, бассейн Парковочки перед домом И вот такая эстетика здесь Пойдемте смотреть и вот такая вкусная студия здесь у нас находится. Здесь всего 24,1 квадратный метр, но она действительно очень круто распланирована для студии и очень функциональный. Вообще в самой квартире три спальных места. Вот этот диван раскладывается, тот диван не раскладывается. Посредине стоит большой массивный стол. Очень удобный. И вот мы пока общались, я прямо обратил на нее внимание. Он из массива и очень приятный на ощупь и очень круто, самое главное, выглядит. С этой стороны у нас расположился санузел. Он вот такой. Здесь душевая кабина, входная, то есть без всяких проблем. унитаз и все ванные принадлежности. Стоит небольшой комод, про это я уже вам все рассказал. Здесь открывающееся вот такое окно, но оно вообще на слайд конструкции, я могу показать. То есть это все на алюминиевом профиле, открывается-закрывается, застройщик в свое время постарался. Вот такой вот у вас мини-цветочек и... Здесь вот эта вся территория с бассейном, на которой мы с вами уже были. Закрываем. На самом деле очень тихая сторона. Здесь не ездит машина, ничего. То есть вы смотрите на зелень и на всю территорию Парадайса. Есть еще кухня, кажется, небольшой, но тем не менее она тоже функциональная. Здесь у нас расположилась варочная поверхность, здесь места для хранения. Далее вот такая часть тоже для хранения. Здесь стиральная машина. Здесь у нас холодильник и микроволновая печь или духовка. И при этом сверху у нас еще есть зоны для хранения всего и вся. Пожалуйста, вот этот весь ряд, плюс еще верхний ряд здесь. То есть, казалось бы, да, всего 24 квадратных метра, но тем не менее, здесь реально спокойно может с комфортом жить. Два человека. И вот возможно вы скажете, что блин, 24 метра, это же стандартный гостиничный номер. Но тем не менее в Сочи этой площади достаточно, потому что вы дома в основном не находитесь. Вы приходите сюда переночевать или может быть в дождливый день посидеть там возле компа, возле компа, окна, поработать на компе. Или что-то там поделать. То есть в основном в Сочи люди живут как бы на улице, так скажем. Они гуляют, ходят куда-то, смотрят что-то. Кофе пьют, там, на море прогуливаются и так далее И эта квартира на сегодняшний день стоит 9,5 миллионов И как видите, она полностью готовая и полностью готовая к эксплуатированию Ее можно купить как для себя, так и для отдыха Потому что здесь все, как вы понимаете, рядом Либо для сдачи она тоже будет пользоваться спросом Ну и самое главное, просто представьте Вот вы вот такую фотку выгружаете И сколько у вас людей которые готовы ее снять. Потому что интерьеры здесь действительно потрясающие и прекрасные. И это будет пользоваться спросом. Для того, чтобы ее купить, нужно перейти по ссылкам внизу в описании к этому ролику. Наши менеджеры с вами свяжутся, выйдут с вами на видео показ, либо отправят всю информацию, видео. Ну, в общем, все, что хотите, они сделают. И вы познакомитесь с этой квартирой вживую. Ссылки внизу. Господа, вам всем удачи, всех благ, хорошего настроения и пока.